Я приветствую зрителей канала "Форма Свободной России, студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас эксперт американских аналитических центров Ксения Кириллова. Ксения, здравствуй. Здравствуйте, Дима. Ксения, я хотел бы поговорить с вами о такой вот небезызвестной встрече, которая недавно произошла. Это встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом. Мне кажется, она еще достаточно примечательной. И если сравнивать ее с тем, со сколькими за последнее время лидерами и с какими лидерами встречался сам Лукашенко? Ну, можно ли вообще сказать, что США теперь признает нового президента и ведет дела с ними? Или это просто какая-то общая дипломатическая встреча? Дим, ну, в этой встрече очень важный момент именно в ее символичности. Да? А насколько я понимаю, дело в том, что я сегодня лично разговаривала со Светланой, она приехала в Сан-Франциско, и я у нее прямо спрашивала, достигли, достигнуты ли какие-то конкретные обещания и конкретные договоренности. Да? А конкретных обещаний на самом деле нет. Ну То есть нет такого, что там Джо Байден четко сказал, что там еще 100 человек ведет санкционные списки. Но сам факт, что он лично согласился принять Светлану Тихановскую раз, и что они сделали очень важные э, заявления, как минимум декларации, да, обозначили на словах какие-то моменты, это тоже важно. То есть моменты, э, в первую очередь, ну, и сама Светлана призвала Байдена э, помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии что моральный долг США поддержать Беларуси, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. И, собственно, Байден подтвердил да, эти декларации. Это как минимум знак не только Лукашенко, но и Владимиру Путину, что несмотря на некоторое сближение, не то чтобы сближение, да, но на начало каких-то переговоров, США не пойдут на новую перезагрузку, то есть они не собираются э, отдавать постсоветское пространство э, в сферу влияния России, как Россия этого хочет. Да, Россия же все стремится к новой Ялте, согласно которой все, вот это их территория влияния, все постсоветское пространство, а желательно еще и Центральная Европа, да, ну, бывшая Восточная Европа. Э, и мы там будем делать все, что хотим. Россия откровенно уже вот поддержала Лукашенко, хотя у нее была возможность для маневра, но э, вцепилась в Лукашенко и сейчас, похоже, отцепляться не собирается, потому что э, Лукашенко все меньше шансов наладить отношения с Европой, а значит у России э, появляется надежда, что вот теперь... Теперь Лукашенко уже никуда не денется и будет сворачивать свою многовекторность, хотя я так не думаю. По моим данным, Лукашенко до сих пор не теряет возможность возможности наладить отношения с Европой, какие-то подвижки у него на этом поприще все-таки есть. Тем не менее, Байден дает понять, что вот такой сделки не будет. Что даже несмотря на то, что он заинтересован в некоторых уступках э, со стороны России, ну как минимум, да, это вопросы стратегической стабильности, как минимум он заинтересован в том, чтобы Россия не сближалась дальше с Китаем, э, все-таки в части кибербезопасности он не теряет надежды добиться хоть каких-то договоренностей, несмотря на то, что он очень жестко отвечает на каждый на каждые хакерские атаки даже не, не, не, не пытаясь да вот стопроцентно мы об этом говорили не пытаясь стопроцентно доказать вину конкретного субъекта он очень жестко отвечает на эти вещи, тем не менее, он все еще стремится добиться каких-то действий от российского правительства, что, в принципе, понятно, потому что вот этот вот путь атака на атаку, да, кибератака на кибератаку может привести к очень серьезной эскалации, если будет задета критическая инфраструктура или что-то еще. То есть понятно, что он от России все-таки надеется получить какие-то шаги, дождаться каких-то шагов, и тем не менее, очень важно здесь вот, вот этот акт, что он показывает, что несмотря на свою заинтересованность в каких-то уступках и шагах от кремля он не собирается менять вот ключевую свою парадигму до да, борьба там за демократию борьба за права человека поддержка стремление постсоветских стран в европу и к демократии что вот от этого он отказываться не собирается и это было особенно важно после сделки по северному потоку потому что понятно что россия Пытается это показать как свою победу и уступку ей, но на практике это была уступка, конечно, Германии. Больше всего Северный поток лоббировали именно немцы, лично Ангела Меркель. И да, это действительно была компромиссная сделка. Да, понятно, что частично она нарушает, задевает интересы Украины, как любой компромисс. Компромисс потому и не победа, что какие-то интересы стараются учитывать, но какими-то приходится поступиться и после этого компромисса я думаю что это символично показать что нет сделка по северному потоку была вынужденным шагом для налаживания э, соединенными штатами отношений с европой с сильно потрепанными отношениями да? но тем не менее вот сдачи постсоветского пространства признание российского влияния э, на постсоветском пространстве в той мере что америка там все объявляет о своем невмешательстве то, чего ждет Путин от Байдена. Вот этого не будет. И Байден это очень четко показал. То есть вот сам факт такой встречи показал, что Байден не отказывается от своего главного вектора в политике. Несмотря на вот последние вещи, которые собственно, кому-то позволили усомниться да, вот, в, в, в его приверженности курсу. А насколько, на твой взгляд, это была равноценная сделка? Потому что, с одной стороны, на одной чаше весов есть северный поток, который включает огромные экономические ресурсы, которые будут перераспределены. Да, с другой стороны, это, в том числе, это угроза и Украине. С третьей стороны, многие наши эксперты считают, что в общем достройки Северного потока как раз и не хватало для того, чтобы начать агрессию прямую на Украину, в том числе с использованием Беларуси. А на другую чаше весов просто какие-то дипломатические встречи и символические обозначения. То есть можно ли сказать, что сейчас все-таки по факту именно Путин побеждает в этом противостоянии? Дим, ну, конечно, я не буду здесь выступать с адвокатом Байдена и говорить, что Северный поток вот, – это такая ерунда, мелочи и все вообще там в цветочках, да. Конечно, Северный поток порождает кучу проблем. Но все-таки в эту бочку дегтя... Немножко давайте добавим меда оптимизма, потому что я по этому поводу разговаривала с американскими экспертами, безопасниками, там вот ветераном Царополом Залаки в частности, другими людьми. И понятно, что я все это спрашивал достаточно жестко, потому что ну, риски очевидны. Во-первых, Украина теряет экономически. То есть все-таки этот транзит через, через территорию Украины это и финансовая выгода. Ну и, конечно, это возможность России шантажировать Европу, да, то есть это влияние вот этот, -м -м, посредством, ну, то есть, как говорят в Америке, да, использовать как оружие. То есть они прямо говорят, да, as a то есть использовать как оружие вот этот северный поток то есть как рычаг, влияние. Это зависимость Европы от российского газа. Это удар по транзитным возможностям э, Украины и э, то, то соглашение, которое заключили э, Германия и э, Соединенные Штаты, лично меня очень тревожит, как много здесь зависит от Германии и насколько это соглашение не конкретно в плане гарантий, то есть а, например, Германия будет прилагать максимум усилий, чтобы добиться продления транзитного договора, договора транзита газа между Россией и Украиной еще на 10 лет. Но ведь понятно, что результат зависит не от Германии. Ну, то есть это договор между Россией и Украиной. И всегда можно сказать, мы прилагали максимум усилий, да, да, ну ничего не получилось, ну не от нас же зависит, да. И то же самое там прилагать максимум усилий, чтобы там, помочь Украине с развитием там, зеленой энергетики, да, с переходом на зеленую энергетику. Ну вот, вот эта формулировка прилагать максимум усилий, ну каждый из нас может сказать, да, I is my best. Прилагала я максимум усилий, но не шмогла я. Вот. И э, тем более, что ну, поскольку мы видели, насколько Ангела Меркель заинтересована в северном потоке, тут большой вопрос, а вообще будут прилагать усилия или нет. Да? Это из плохого. И это все понятно. А теперь из хорошего, что все-таки не так страшно. Во-первых, в Соединенных Штатах существует очень строгий, очень жесткий двухпартийный консенсус в части помощи Украины. И строгости к России. Мы с вами говорили, что отношение к России стало внутрисистемным тестом, тестом на лояльность. И особенно республиканцы сейчас заинтересованы больше, гораздо даже, чем демократы в, жестко, в жесткой политике по отношению к России, потому что они хотят отыграться за все обвинения в адрес Трампа. И сказать, смотрите, ваш-то президент гораздо более пророссийский, чем был наш. То есть, тема России стала абсолютно вот фактором во внутренней политике, фактором внутрисистемной вот этой лояльности. Мы еще говорили про этот вопрос, да, Байдену, вы считаете ли вы убийц, Путина убийцей? Если этот же вопрос задали Трампу, он тест не прошел. Именно потому, что он сказал, вы думаете, наша страна невинна? Вы что там думаете, наша страна святая? То есть, все, вот он Америку, по сути, назвал убийцей. То есть, он... И это расценили как предательство. Байден должен был доказать, что он не предатель. В первую очередь, перед своей аудиторией. То есть вот так строго вспомним Тед Круз. А еще в начале месяца заблокировал назначение на несколько должностей в Госдепартаменте. А, кстати, Тед Круз ближайший соратник Трампа. А отношение вообще, не, назначение не имеет никакого отношения к Северному потоку. То есть а, единственный мотив просто вот таким образом выразить свой протест. Пока, пока Байден не изменит политику по Северному потоку-2, мы не будем э, утверждать вот эти назначения. Вот такой Димаш. И он до сих пор продолжает, вот буквально я смотрела сегодня, республиканцы до сих пор продолжают блокировать эти назначения. Байден до сих пор не может людей назначить. То есть вот такой Димаш. Э, дальше встречу с Зеленским назначили на 30 августа, опять поднялись конгрессмены сказали нет, Конгресс будет на каникулах меняйте дату да, потому что мы хотим сами с Зеленским встретиться то есть вот видите какой сильный при этом это и демократы говорят и республиканцы демократы тоже Байдена критикуют ну и Байден то в общем-то ведь друг Украина, он заинтересован в успешном украинском проекте как минимум потому что он говорил это моя мечта и если твоя мечта не сбылась, ну значит ты не очень состоятель во внешней политике да? во-первых, во-вторых опять же Официальная идеология демократической партии, мы вот насаждаем, ну, продвигаем демократические ценности. Ну покажите тогда пример успешного вот этого продвижения. Кстати, Светлана Тихановская тоже на этом постаралась сыграть и, и сказала, что очень хочет, чтобы Беларусь стала таким примером ненасильственного перехода к демократии. То есть нужны положительные примеры, их не может не быть, если, если, если их не будет, то американцам уже никто не поверит, да? То есть Байден-то ведь тоже заинтересован. Это же его личный проект был, Украина. И, э, и вот такое давление, тем более давление э, отчасти э, связано с поддержкой Украины отчасти внутрипартийными разборками. Потому что, если мы вот посмотрим совсем честно, ведь Трамп не препятствовал строительству Северного потока до самого конца своего президентства. Вот в конце, да, в конце он действительно очень жестко начал. Но ведь вот он же почти был достроен. Вот все то долгое время, когда он годами строился, Дональда Трампа это не волновало. И он умудрился с Европой рассориться по другим основаниям. Совершенно там торговые войны, помните, были, рассуждения с расходами на коллективную безопасность. Я, конечно, не оправдываю уступку Байдена, но просто давайте посмотрим. 25 июня. 18 -го года министры обороны Франции, Германии, там Бельгии, Нидерландов, Дании и еще куча стран, в общем, евро европейских, подписали декларацию о создании европейской оборонной инициативы. То есть это коалиция европейских стран, войска которых в случае необходимости будут проводить военные операции по всему миру. Это НАТО без Америки. То есть они уже вот просто стали учиться жить без США. А Байдену сейчас надо выстраивать единую вот эту антикитайскую коалицию и замеряться с Европой. А Меркель поставила ребром, нет, нам нужен этот поток. В общем, это было предсказуемо. Помните, мы когда с вами перечисляли уязвимости демократов, мы говорили, что Байден будет строг, но есть две уязвимости. Он не будет, как Трамп, ссориться с европейскими союзниками, в частности, по потоку. И второе, стратегическая стабильность. Ну вот, видим, все сбылось, да, дословно. Так оно и получилось. Но ну, вот. Значит, почему двухпартийный консенсус я упомянула? Потому что в случае, если Россия начнет слишком злоупотреблять, все равно от США последуют санкции. Не от Германии, но от США. Байден просто не позволит их не ввести. Мы уже помним, что когда президент проявляет слабость, Конгресс вводит санкции посредством закона. Так было при Трампе. Но я не думаю, что здесь Байден пойдет вот настолько наперекор Конгрессу. Я думаю, что все это решится без такого прямого конфликта. Но если будет воля Конгресса, то ну, санкции будут. Мы это уже знаем. Это раз. Второе, вот Пол Залаки отметил, что э, США тоже имеют рычаги способствовать независимости Европы от российского газа. В частности, сами могут его туда поставлять или повлиять на страны вроде Катара. А третий от себя добавлю, что сейчас все-таки идет серьезная диверсификация энергетики, энергопоставок в Европе. Вспомним вот эти потоки э, через Болгарию и Грецию. Которые очень активно именно в последние годы стали строиться, даже Турция перешла на азербайджанский газ и нефть с шельфа Черного моря больше, чем на, России, на, на российский. Да? То есть э, те газопроводы, которые были проложены туда, они полупустые стоят, российские я имею в виду. То есть этот тренд на диверсификацию будет продолжаться. И следующий момент. Скорее всего, все-таки этот десятилетний контракт будет перезаключен с Украиной. То есть какие-то деньги Украина будет получать. И этот период, конечно, не надо расслабляться, потому что тренд понятен. Переход на новые формы энергетики. И по залаке я, конечно, понимаю, что он американец. То есть ему нужно как бы защитить позицию Америки. Я это понимаю, что тут есть личный момент. Но тем не менее, все-таки, Дим, в его словах есть некий резон. Вот он говорит, говорит, а почему украинцы, стремящиеся быть независимыми от России, так рвутся к энергозависимости от России? То есть почему они так хотят быть зависимыми от транзита российского газа? То есть ведь это шанс для независимости, потому что передовые страны все равно переходят на новые формы энергетики. В том числе зеленую. В первую очередь вот Соединенные Штаты, как раз сейчас это делают, они первыми этот процесс начали. За ними потянется Европа. Газ уже не будет иметь такого влияния, как раньше. Россия вот получила этот поток и сейчас опять расслабится и успокоится. Ну, только труба качает и все. Да? А у украины есть шанс обогнать Россию и раньше начать переход на новые технологии, новые формы энергетики, уже независимые от России, потому что ведь не только Европа, Украина сама зависит от российского газа за счет этого транзита. Конечно, лучше бы это туда смягчить. Понятно, жизнь заставила, да? Но, в принципе, сейчас такой шанс есть. То есть не все еще потери. На Украине все равно что-то будет компенсировано. И вот эти деньги, которые компенсированы, важно, чтобы их не олигархи разворовали, а важно вот сейчас, потому что первый звоночек уже прозвенел, да, тревожный. То есть понятно, что на этой трубе уже сидеть нельзя, потому что Европа ненадежна, а Россия, ну, недружественна. И в общем эта зависимость действительно для Украины очень, очень тревожна, потому что ну, ну каждый раз вот так вот не будешь же каждый раз добиваться, каждый раз срывать, да каждый раз вот что-то. В общем и целом, конечно, энергетическая независимость это важно. Европа-то ведь несмотря на все вот на, на, на, на то, как Германия лоббировала этот поток, Европа-то все-таки переходит на другие виды энергетики раз и диверсификации вполне себе занимается. Посмотрите на Болгарию. При всей, казалось бы, дружественности России, они открывают новые потоки э, через Грецию, Азербайджан, в обход Москвы. Вполне-вполне себе они этим занимаются. Да, это дол долго пробивали, этот поток, но тем не менее пробили. Поэтому э, буквально последние последний двадцатый год, по-моему, уже открыли эту ветку заверша завершающую ветку. Вот, то есть они же потихонечку все-таки подкладывая себе пока подушку безопасности, потому что естественно мгновенно не перейти на другие виды, тем не менее, потихонечку-то переходят, потому что они тоже не хотят вот так зависеть все время, и с Соединенными Штатами ссориться не хотят, и вся, все, все эти там долгие санкции ругань с Трампом и долгие переговоры, их ведь тоже научили, что каждый раз так не будешь делать. Им это тоже не надо. И они при, всем, при, при, при, при всей своей вот этой вот, при всем своем прагматизме, потихонечку-то переходят на другие виды энергетики. И лет через 20 эта труба может вообще уже ничего не значить ни для кого. И Украина сейчас есть шанс, раз жизнь заставила, да, начать этот, этот процесс раньше, чем Россия. И, и Россию обогнать, и самим добиться независимости. Тем более, что инвестировать в технологии в Украине Западные инвесторы хотят, а в Россию нет, потому что ну, там все под санкциями. И как раз добиться инвестиций в этой области у Украины есть шанс. Я еще раз говорю, я не говорю, что эта сделка хорошая. Я не говорю, что Байден молодец. Мне не нравится то, что он пошел на эту уступку. Да, лично мне, я не, его не защищаю. Но я просто говорю, что это было предсказуемо. Чтобы вот понятно, что у Соединенных Штатов приоритет в первую очередь собственная страна. А для его собственной страны главная угроза сейчас Китай. Потому что у России просто нет экономической мощности быть настоящим конкурентом Америки. А Россия Америки не конкурент. Россия все лезет в идеологическую войну. Соединенными Штатами, типа вот мы там свои ценности там продвигаем, вот мы, значит, свои зоны влияния продвигаем, вот мы, значит, там многополярный мих тут продвигаем, да? То есть они все, все пытаются вот что-то идеологически противопоставить. А Китай молчит и развивается, молчит и расширяется. Вот не лезет на роль идеологического врага, но экономически вот уже невозможно не замечать. А еще и технологии воруют. Ну, американцы и сами как бы его накачивали, но справедливости ради стоит сказать, что да, что Китай и сам берет все, что плохо лежит, и даже то, что хорошо лежит, дотягивается. Потому что еще ведь до Трампа просто било, било во все колокола уже разветое сообщество американское. Я знаю лично и своего коллегу по Джеймс Тауну, очень хороший китаист. Вот, вот в чем даже люди, которые против Трампа, в чем были Трампу благодарны что он все-таки озвучил эту проблему Китая, но она назрела. Это не то, что вот тема Трампа, да, демократы сейчас с нее слезут. С нее невозможно слезть, потому что она действительно назрела. Тема китайского шпионажа в разведсообществе уже просто били в колокола. Я помню еще до пандемии, в каком же году, в 19 -м. вот как раз здесь у нас Сан-Франциско, вот Мэтт Бразил, очень хороший китаист, презентовал свою книгу по китайскому шпионажу, которую он годами писал, ну то есть, оно, оно, оно все назрело. И Байден он заинтересован сейчас вот в этом антикитайском фронте. Но я говорю, Украина есть шансы. Все-таки, во-первых, есть структура НАТО. Которые не позволят вот этой прямой агрессии, потому что сейчас опять идут серьезные разговоры, чтобы не дать России превратить Черное море в свое внутреннее озеро. То есть больше всего боятся вот липса и больше всего боится эскалации в Черном море. Потому что именно там столкновения могут перерасти, не дай Бог, в большую войну. Ну, вот, потому что они там очень тесно могут столкнуться. Да? И вот сейчас, видимо, будут стараться в первую очередь избегать вот этих вот конфликтов, вот этой эскалации. Будут разруливать в Черном море ситуацию. Там очень серьезное присутствие НАТО. То есть им сейчас важно как раз, чтобы никакой нестабильности в военном отношении не было. Я что все-таки все здесь до, до прямой агрессии не дойдет. Но Россия будет счастлива своей трубой, а Украина действительно должна переходить на новые технологии. Да, для того, чтобы э, Черное море стало внутренним озером, нужно не забывать, что есть еще и турецкое побережье Черного моря, а, как видим, э, сейчас Турция очень активно начинает, э, ну, скажем, такую вот тоже несколько экспансивную политику вести. И, а, уже фактически объявили о создании единой армии. Что а, о чем и речь? речь. Пашинян тоже... пашиня заплакал и стал Россию звать охранять границы. Да, да, да. да. На это как-то реагируют, кстати, вот я напоследок хочу спросить, ну вот на эти события как-то реагируют США или это считают не очень важным фактом? США они, ну, кто смотря реагирует, да, специалисты, конечно, все это знают, но они не могут, не знать, если они специалисты. В повестке информационного этого вообще нет. Uh -huh. Uh -huh. Вот в обычном. То есть Эрдоганы не расценивают, как игрока. Россия в информационной повестке внутренней присутствует ровно настолько, насколько потому что это стало внутренним фактором. То есть, условно говоря, Байден российский агент или не агент. Ну, вот там, например, в журнале Политика вышла статья о том, что. Ну вот опять заговорили, что Россия, что уже есть российское вмешательство вот, выборы 2022 -го года, правда пока конкретики нет. В журнале «Политика» выходила статья о том, что неэффективно считают наложение санкций на российских олигархов, потому что это сближает их с Путиным. Ну то есть, я сама, кстати, наблюдала эти процессы, действительно, вывод. Из, если если наверное, накладываются санкции на конкретное лицо, вы, выход периодически бывает через санацию, национализацию вот, их активов. Поэтому тут надо действительно смотреть детально. Я не специалист, не экономист. И я думаю, что просто в каждом случае очень важно взвешивать, когда надавить это важно, а когда просто надо следить, чтобы эти деньги не увели. Ну да, звучит вот достаточно. Эти, вот эти вещи как-то звучат. Россия звучит, Китай звучит в политике, Турция нет. А, кстати, может быть, это и упущение, потому что в какой-то момент может сыграть достаточно таким важным решающим фактором. Обострение именно на востоке. Опять же, мы, есть же еще и Афганистан, на котором тоже идет обострение. Вот в Афганистане самое смешное российская пропаганда твердит, ну и не только пропаганда, вот Шойгу сказал, что американцы проиграли все, что только можно, а утечки-то мы видим постоянно, что Россия как раз пытается с Соединенными Штатами договориться о сотрудничестве, приложении сотрудничества в Афганистане, даже предлагает базы использовать в Центральной Азии. Формальный, конечно, предлог, что вот мы не хотим, чтобы американцы строили свои базы, поэтому берите наши. Но на самом деле там понятно, конечно, что они боятся ухода э, американцев, потому что тогда может запылать у самых российских границ Центральная Азия. И они прекрасно, на самом деле, в глубине души понимают, что американцы сдерживали этот риск, а теперь этой сдерживающей силы не будет. Они не хотят, на самом деле, их оттуда отпускать, чтобы они не говорили вслух. И все их попытки там наладить отношения с Талибаном, ну, э, да, я понимаю, что для Лаврова Талибан, конечно, пахнёр. На то, что иногда режут головы, ну, партнеры разные бывают. Вполне Но адекватные пах... люди, как-то он так сказал. Да, понимаю. адекватные люди. Но вот на самом-то деле пахнёр-то ненадежный. И они это прекрасно понимают. Прекрасно понимают. Одно дело, когда этим партнером можно было играть на небольшую дестабилизацию или там американцев выталкивать, вот. А другое дело, с этим партнером жить дружно. Ну, это вообще-то террористическая организация. Как, как вы с ней дружно-то будете жить? Ну, то есть понятно, что стараются на самом-то деле они американцев там удержать. Понятно, понятно, Потому что они не справятся еще, да, еще с этой угрозой. И так с экономикой все плохо. И... И тут еще, если Центральная Азия запылает... Нет, конечно, России такой дестабилизации невыгодно. Конечно. конечно. Ну, интересно будет тоже посмотреть, потому что точек напряжения становится все больше. И как с этим будет Больше и все больше по периметру. И да, все да, больше да. по периметру, да. Там даже какие-то не очень большие, но все-таки были конфликты по... с японской стороны, я помню. Mm. у России. Ну, такие, скорее, дипломатические. Вот турция, понимаете, Турция прагматична очень. То есть, у Эрдегана же есть какие-то там договоренности с Путиным. Ему это совершенно не мешает делать то, что он хочет. Он вообще... Да ему никто не мешает. Ни американцы, ни Россия, он четко двигается в своих интересах. И заставить его отказаться от этих интересов не сможет никто. И это тоже важно понимать. Ну, я предлагаю на этом э, наше интервью закончить. Посмотреть, как будут дальше развиваться события. <связано> и уже... По факту проанализировать наши прогнозы и сделать какие-то дополнительные выводы, провести еще другие интервью. Спасибо большое Спасибо. за эту очень интересную беседу. Ну а с нашими зрителями я прощаюсь, но напоминаю, что э, крайне рекомендую вам подписаться на канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых эфирах. Спасибо большое и до встречи.